Светит незнакомая звезда Снова мы оторваны от дома Снова между нами города Взлетные огни аэродрома Здесь у нас туманы и дожди Здесь у нас холодные рассветы, Здесь, на низаве пути, ждут замысловатые сюжеты. Надежда моя компози, А удача награда засмелась, А домой на одной, Что ж только о доме вне. Многое теряется в виду тает грозовые облака, кажется небами обиды. Надо только выучиться, ждать, Надо быть спокойным, упрямым, чтоб пора жизни получать радость и быть Чтоб только в ней было. Не забудь, по-прежнему нельзя Все, что мы когда-то не Снова между нами города Жизнь нас разлучает, как и прежде В небе незнакомая звезда Светит словно памятник наде. Надежда, мой комплекс мной А удача награда за снег Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в петь.